Государственная телерадиокомпания ЛТР Новости" в студии с приветствует Юлия Ценка. Здравствуйте. Я сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Мэрия Пешкека закупила 60 автобусов на газовом топливе, которые уже прибыли в столицу сегодня. С состоянием нового общественного транспорта ознакомился президент. Сегодня в Чугурку кенеши был заслушан отчет правительства за 2018 год. С докладом выступил премьер-министр. Он отметил, что главным результатом прошлого года стало сохранение положительной динамики экономического роста. В городе Балыкчи построят завод по переработке картофеля. Мощность его позволит ежедневно перерабатывать десятки тонн овоща. 24 апреля внешняя разведка органов национальной безопасности Кыргызстана отмечает 78-ю годовщину образования. В преддверии дня города мэрия Бишкека закупила 60 автобусов на газовом топливе, которые уже прибыли в столицу. Сегодня с состоянием нового общественного транспорта ознакомился президент Сурунбай Байджинбеков. Презентация автотехники прошла на центральной площади АЛАТО. Глава государства побеседовал с градоначальником, водителями и протестировал работу системы электронного билетирования. Планируется, что уже через несколько месяцев бишкекчане смогут оплачивать за проезд своей, своей банковской картой. Подробности смотрите в следующем материале. 60 новых автобусов китайской марки Юйтун уже на следующей неделе начнут обслуживать пассажиров столичного городского транспорта. Самым первым пассажиром, оценившим комфортабельность автобусов, стал президент Соронбай Женбеков. беков о, именно, а фильтры. Да, Новые автобусы по своему размеру больше и выше предыдущих и могут вместить до 80 пассажиров. Для порядка и обеспечения безопасности от карманников в автосалоне установлены камеры видеонаблюдения. Но самое главное отличие новых автобусов заключается в топливе – газ вместо бензина. Благодаря этому автобусы имеют экологический стандарт Евро-5. То есть они выбрасывают намного меньше вредных веществ в выхлопных газах. Вы знаете, что цена на дизельное топливо стоит порядка 45 сомов, то газ стоит 19 сомов. В связи с чем, я думаю, что, во-первых, будет экономично, эффективное использование бюджетных средств. И, во-вторых, это будет очень выгодно для нашей экологии. В связи с тем, что по городу много имеется нареканий от горожан, что много смога. По планам мэрии, через несколько месяцев в общественном муниципальном транспорте появится система электронного билетирования. Теперь пассажиры, используя обычную банковскую карточку, либо другой электронный носитель, смогут безналично оплачивать проезд. Тендер на установку системы выиграла швейцарская компания. Вместе с представителем компании глава государства протестировал работу автомата. Существуют различные носители. Это и банковские карты, и... Небанковские карты, например, льготников, льготная категория Все пассажиров, могут, да? конечно, они могут прикладывать, так вот загорается сигнал и смогут использовать. Если, например, карточка она не зарегистрирована, это моя карточка из гостиницы, в которой я живу, здесь тревожке, она загорается красный сигнал, посадка запрещена. Запрещена, да? Запрещена у пассажира денег нет. Безналичная оплата за проезд обеспечит стопроцентное поступление пассажирских денег в бюджет города. Таким образом, мэрия планирует увеличить доходы от общественного транспорта в 3-4 раза. И на эти средства полностью обновить автопарк Бишкека. Если вы помните, в девятом году было автобусов... 550, на сегодняшний день их осталось в городе 90. И они уже в аварийном состоянии. Мы планируем увеличить данный парк порядка до 550, до 600 в ближайшее время. И в данном направлении мы сейчас работаем глава государства побеседовал и с водителями которые будут работать на новых автобусах всех шоферов при отделе пошили им синюю форму с эмблемой бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия теперь водители будут выходить на линии в этой униформе Пока, ага. ага. ага. ага. ага. На дырбе Космонов работает водителем муниципального транспорта 10 лет. За эти годы ему приходилось садиться за руль самых разных по техническому состоянию автобусов. Но за газовый садится впервые. Впрочем, как и многие его коллеги. Поэтому перед выпуском на линию все водители прошли спецобучение на эксплуатацию газомоторного автобуса. Пару часов за рулем и шофер уже привык к своему новенькому юйтуну. Я все... «Это хорошие, комфортабельные машины. Нас не смущает, что они на газу, потому что мы прошли обучение. Мы очень рады, что будем работать на новых автобусах. Теперь наша задача – как можно дольше сохранить их в хорошем техническом состоянии. У нас сейчас хорошие дороги, но все же есть места, где требуется ремонт. И было бы хорошо разгрузить отдельные перекрестки, Например, у Орского рынка, чтобы автобусы могли свободно проезжать, не опасаясь за аварийную ситуацию». И... Общая стоимость автобусов составила 301 миллион 900 тысяч сомов. К нам в Бишкек они пришли сразу с завода. Компания «Юйтун» выпустила их в марте этого года. По словам директора бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлана Койчубакова, фирма отвечает за качество своего производства. Эта компания... Уже 7 лет занимает первое место в самом Китае. Практически 30-40% внутри Китая автобусы это автобусы этой компании. 15% мирового рынка автобусного занимает тоже эта компания. В прошлом году чемпионат мира в России, который проходил, полностью все сборные обслуживали автобусы компании «Ютонг». За год общественный транспорт Бишкека перевозит более 1 миллиона человек, и это не маленькая нагрузка. Поэтому мэрия приняла решение запустить два дополнительных маршрута номер 36 и номер 48. Обслуживать их будут 30 новых автобусов. Завершив осмотр автотехники, глава государства с удовлетворением отметил положительные стороны ведения системы электронного билетирования и пожелал, чтобы новый транспорт служил для удобства и комфорта гостей и жителей страны. Мадина Низама, Ваченгасток Турбек, Улу, Эльтер, Бишкек. Сегодня в Джугургу ку был заслушан отчет правительства за 2018 год. С докладом выступил премьер-министр Мухаммед Калэбл-Газиев. Главным результатом прошлого года стало сохранение положительной динамики экономического роста. Так, глава правительства сообщил, что рост ВВП в прошлом году составил 3,5%, госдолг сократился до 48% к ВВП, а макроэкономическая ситуация осталась стабильной. Кроме того, на 6,6% вырос внешний торговый оборот. Кроме того, в стране было введено 10 крупных и более 250 средних и мелких предприятий в различных сферах. Отметим, что завтра Чугурку Кинеш продолжит обсуждение отчета премьер-министра о работе правительства за прошлый год. Подробнее в материале Гузаны Чубаковой. В макроэкономике ВВП страны составил более 550 миллиардов сомов и вырос на 3,5%, хотя предполагаемый рост был на уровне 2,8%. Этот показатель был обеспечен такими секторами, как строительство, промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг. ВВП на душу населения вырос на 3%. В 2018 году внешний долг уменьшился на 265 миллионов долларов США и составил порядка 3,8 миллиардов долларов. В прошлом году с 53,1% до 48% удалось снизить отношение внешнего долга к ВВП. В развитии экономики большую роль играют иностранные инвестиции. В прошлом году их приток составил 570 миллионов долларов, а отток инвестиций по сравнению с 2017 годом сократился на 200 миллионов долларов. Приток инвестиций был увеличен из таких стран, как Россия, Нидерланды, Швейцария, Китая и Турции. Вместе с тем вырос и объем внешней торговли. Так. В 2018 году Кыргызстан ввел товарооборот со 143 странами мира. Объем внешнеторгового оборота составил 6 миллиардов 700 миллионов долларов и вырос на 6,6%. Экспортные поставки осуществлялись в 93 страны, а импорт – из 136 стран. Объем экспорта составил 1 миллиард 800 миллионов долларов, а импорт – 4 миллиарда 900 миллионов долларов и увеличился на 9,2%. В деятельности правительства значительное внимание уделяется сфере сельского хозяйства. По итогам прошлого года объем этого сектора в структуре ВВП составил 204 миллиарда сомов с ростом в 2,7%. При этом рост перерабатывающей промышленности составил 4,7%. А в рамках программы финансирования сельского хозяйства 6 было выдано 11 336 льготных кредитов фермерам на сумму 5 миллиардов 600 миллионов сомов. Какие соглашения в этой сфере достигнуты в рамках приезда президента России Владимира Путина, поинтересовался нардеп Тазаби. Недавно Россия и Кыргызстан подписали соглашение на 6 миллиардов долларов. Когда эти соглашения войдут в силу. Например, я ранее поднимал вопрос по созданию предприятий по переработке сельхозпродукции и ее экспорта в Китай и через Таджикистан в Иран. Как с этим обстоят дела? Не рассматривали эти моменты при подписании соглашений. В сфере сельского хозяйства подписано 18 соглашений с Россией. В рамках соглашений будут построены предприятия по переработке сельхозпродукции в крупных городах Бишкек и Ош. Также в рамках соглашений предусмотрено строительство заводов по производству минеральных удобрений. Работы начнутся с 2020 года. Не менее важной и приоритетной отрасли является сфера энергосектора. И обеспечение граждан бесперебойной электроэнергией было одной из первоочередных задач. В этом направлении в регионах были проведены работы по обновлению и замене трансформаторов и линий электропередач. При этом в энергосфере уже давно назрела необходимость проведения реформ. Ведь только долг энергетиков по кредитам составляет 102 миллиарда сомов, отметил премьер-министр. И подчеркнул, что необходимо искать альтернативные сферы для развития экономики, независимые от месторождения он кумтур. Мы считаем, что это была большая ошибка прошлых лет, так как решение многих социальных вопросов упирается в Кумтор. На протяжении 20 лет она играла историческую роль в отечественной экономике. Вместе с этим не уделялось должного внимания выявлению альтернативных источников пополнения госбюджета. В планах у правительства развивать другие отрасли, чтобы уйти от подобной зависимости. Например, горнодобывающая сфера и отрасль энергетики являются стратегическими. Но такие проблемы, как коррупционные риски, отсутствие контроля, нерациональное использование кредитных и грантовых средств, привлекают, к тому, что накопились большие долги. Из них в этом году мы должны выплатить более 4,5-6 миллиардов сомов. В 2025 году выплата долгов достигнет 10,3 миллиарда сомов. В ходе обсуждения данного вопроса депутаты поинтересовались, когда будет внедрена новая тарифная политика в энергосекторе. Когда будет готова новая тарифная политика? И какие принципы будут заложены в ней? В настоящее время у нас работает закрепленная в 2014 году тарифная политика. В скором времени будет внедрена новая на последующие пять лет. Мы проанализировали прежнюю и с учетом общественного обсуждения создали новый подход к тарификации. Его мы предложим 1 июля. Говоря об изменениях, то в прошлом году в сфере образования были подняты заработные платы учителей. 1925 школ были подключены к интернету. В целом на эту сферу было направлено 30 миллиардов сомов. Но есть вопрос повышения зарплаты и преподавателей вузов, отметили депутаты. А Что касается преподавателей вузов, у них также маленькая зарплата. Если не будет изменений, конечно, будут коррупционные схемы. «На данный момент по поручению премьер-министра работает рабочая группа. Мы предлагаем увеличение заработных плат работников системы образования по пяти категориям. На зарплату педагогов в вузах также влияет стоимость обучения студентов. Нужно и этот вопрос рассмотреть. По коррупционным вопросам Министерство образования ведется работа. Внедрена электронная очередь в детские сады, электронная регистрация в первые классы и вводится электронное лицензирование». Так, после длительного обсуждения депутатами были отмечены положительные результаты деятельности Кабмина. Отметим, в прошлом году большое внимание было сфокусировано на развитии регионов, создании благоприятного бизнес-климата, реализации проектов по цифровизации, очищении государственных органов от недобросовестных работников и не только. Кроме того, дефицит бюджета в 2018 году сократился на 10 миллиардов 700 миллионов сомов по сравнению с показателем 2017 года. Таможенные поступления составили 41 миллиард 700 миллионов сомов, что в сравнении с 2017 годом. Больше на 7,5 миллиардов сомов. Отметим обсуждение отчета правительства о работе за прошлый год. Чевархокинеш продолжит завтра. ЛТР Бишкек. Работы на урановом месторождении в иссык области остановлены. Об этом заявил премьер-министр Мухаммед Калай Балгадзея в ходе заседания Джугур Кукинеша. Он отметил, что правительство Кыргызстана будет в первую очередь отталкиваться от интересов страны и общества. Тему продолжит Бекламат Асанбекулу. Вопрос разработки уранового месторождения на Пульской площади стал одной из острых на этой неделе. Он не остался без внимания и на заседании Джорку Кенеша, на котором рассматривался отчет деятельности правительства за прошлый год. Депутаты поинтересовались позицией правительства по данному вопросу. «Вопрос, возможной добычи урана стоит очень остро. Хотелось бы услышать вашу позицию по данному вопросу и о том, какие меры вы смогли предпринять». Сейчас приостановлена работа, мы рассмотрели экологические вопросы, возможное влияние работы месторождения на здоровье людей. Мы решаем этот вопрос, учитывая позицию населения. Действия правительства никогда не пойдут вразрез с интересами народа. В свою очередь, депутат Хамчебек Джолдушпаев поинтересовался о том, какая работа была проведена правительством для изучения данного вопроса. «Я хочу поинтересоваться у вас о том, как обстоят дела по вопросу с разработкой урана. Можно ли привести этот вопрос к порядку, чтобы месторождение работало и не причиняло вреда ни людям, ни экологии». Отвечая на заданный вопрос, премьер-министр отметил о массовом вбросе недостоверной информации. За последние две недели в обществе много разговоров и зачастую недостоверной информации. Дело дошло до того, что есть слухи, будто за работу месторождения правительство страны получило от российской стороны 30 миллионов долларов. Хочу официально заявить, что это не так. Частная российская компания заявила о готовности выделить эту сумму Карабалтинскому горнорудному комбинату для осуществления совместной работы. А слухи о том, что эти деньги взял кто-то из правительства, не соответствуют действительности. Отдельные нардепы считают, что в таком важном вопросе, как добыча недр, нельзя допускать поспешных решений. Если добыча урана сейчас может нанести какой-либо вред экологии, то работы необходимо прекратить. Если будет вред экологии на территории Гражданистана, то ни один проект, не только урановый, но и золотодобывающий, любые недропользователи, они не имеют права здесь у нас работать. Мы их лучше сохраним для будущих наших потомков. Отвечая на вопросы нардепов, премьер-министр остановился и на истории этого вопроса. Так, по его словам, компания «Юразия Кыргызстан» была зарегистрирована в 2004 году. За это время при выдаче лицензии и ее дальнейшем продлении свои подписи ставил ряд руководителей тогда еще Министерства природных ресурсов. Юразия Кыргызстан. Компания «Юразия Кыргызстан», зарегистрированная в 2004 году, получила лицензию на проведение исследований за подписью министра природных ресурсов Хайрата Джумалиева в 2010 году. Затем в 2011 году за подписью Замирбека и Исинаманова компании была выдана лицензия. В 2012 году разрешение было подписано Ишимбаем Чунуевым. В 2015 году подпись на продление разрешения поставил уже Душинбек Зилалиев. В 2016 году лицензия также была продлена. Решение, принятое правительством, говорит о том, что мнение народа, вопросы экологической безопасности и безопасности граждан являются приоритетными направлениями работы действующего правительства. Бишкек. В республике появится 27 тысяч гектаров новых поливных земель в рамках программы ирригации. Финансовые источники 17 ирригационных объектов включены в первую группу, уже определены. Отметим, что 17 проектов включены во вторую группу, будут построены с помощью инвесторов. Переговоры по ним находятся уже на стадии завершения. Проекты первой и второй группы будут реализованы до 2023 года. В его рамках будут сданы в эксплуатацию 32 водохозяйственных объекта на общую сумму 18 миллиардов сомов. Остальные 12 проектов – 3. Эти группы будут реализованы до 2026 года. Подробнее об ирригационной программе узнавала Айзада мактабек На сегодняшний день по всей республике идут работы над созданием качественных систем орошения для того, чтобы у фермеров были возможности для получения богатого урожая. Со стороны государства принимаются соответствующие меры. К примеру, канал Актерек Джалабадской области – один из важнейших. От него зависит обеспеченность водой 3000 гектаров местности. Для полной реконструкции канала из госбюджета было предусмотрено 800 миллионов сомов, из которых уже 260 миллионов были вложены в строительство. На сегодняшний день в Джалабадской области проходят работы по очищению, строительству и ремонту растительных насосов, многие из которых уже готовы. На сегодняшний день мы полностью обеспечили нижние села насосными станциями. Местные жители очень довольны проделанной работой. На данный момент 14 станций подготовлены к полевым работам. Значимую роль в увеличении площади пассивных земель сыграла программа развития и ирригации. Напомним, в мае прошлого года в иссык области президент дал старт реализации проекта по восстановлению ирригационной системы Кыргызстана. На строительство шести водохозяйственных объектов потратят 32 миллиона долларов. Деньги Кыргызстан получил от Китайской народной республики в виде гранта. А Кулонский канал должны построить к 2021 году. В прошлом году были проведены строительно-монтажные работы на 12 ирригационных объектах. Четыре были сданы в эксплуатацию. В целом по республике введено 634 гектара новых орошаемых земель. И на 1900 гектарах была повышена водообеспеченность. На текущий год планируется провести строительные работы на 8 объектах за счет средств республиканского бюджета, Исламского банка развития, а также гранта КНР. На текущий год мы предусматриваем проведение работ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 Отметим, что в этом году особое внимание будет уделено управлению земельными ресурсами, обновлению ирригационной инфраструктуры. Глава государства Сорумба Джинбеков отметил, программа ирригации весьма амбициозный проект. И мы прикладываем все возможные усилия на то, чтобы его реализовать. В своем выступлении в Джоурку Генеши глава государства выделил программу ирригацию, в рамках которой будут реализованы грандиозные проекты. Программа из кашу, Первый стоков 10 лет иллюзий рабочих для хлорных харжи 10 лет рабочих для инвесторов дин жадамина хлорных тазир сюльесилар аятап калды. он 18 Отметим, что соромбай Джейнбеков, будучи еще премьер-министром, уделял особое внимание строительству новых ирригационных систем в регионах. В 2017 году, 21 апреля, в Бургадинском массиве в селях Турпа Кадамчайского района Баткенской области была открыта ирригационная сеть. Там на открытии Джейнбеков отметил, что мы должны эффективно, бережно и с чувством глубокой ответственности использовать водные ресурсы страны. Для улучшения регационной системы и реализации программы из республиканского бюджета было выделено 370 миллионов сомов. и средств зарубежных инвестиций – 410 миллионов сомов, что в общем составило 780 миллионов сомов. За счет этих средств в республике появится 27 тысяч гектаров новых поливных земель. Орошаемые земли «Золотой фонд» отмечают специалисты. По мнению экспертов, в нашей стране необходимо увеличить площадь поливных земель до 1 миллиона гектаров. В ближайшие 10 лет мы должны добиться увеличения площадей орошаемых земли до 1 миллиона гектаров. Это означает полное обеспечение в нашей стране продовольственной безопасности по всем ее пара параметрам. И исключение всякого импорта сельскохозяйственных продуктов со стороны. Мы можем, имея 1 миллион гектаров ворошаемой пашли, сами себе обеспечить всеми продуктами продуктов и решить проблему продовольственной безопасности. Развитие ирригации системы водопользования является одной из главных задач для государства. Процесс возрождения ирригационной системы тесно связан с другими госпрограммами, которые правительство активно реализует в сфере повышения плодородия земель, развития регионов и поддержки сельхозпроизводителей. Как отмечается решение проблемы ирригации для страны, в которой более 60% населения занято в сельском хозяйстве, это верный путь к достижению экономического роста и борьбы с бедностью а задам к тебе кызы бакыт хаязов lTR Бишкек в городе Балыкчи построят завод по переработке картофеля. Мощность его позволит ежедневно перерабатывать десятки тонн овоща. В прошлом году по всей республике было собрано 1 миллион 446 тысяч тонн картофеля. Но, как известно, при этом возникали проблемы со сбытом. Теперь благодаря проекту появятся рабочие места для жителей города, а фермеры получат дополнительный стимул для выращивания и гарантированного сбыта продукции в своей области. Мы в этом году порекомендовали снизить э, объем э, картофеля, но мы будем делать акцент на э, производство, да, на переработку картофеля. Мы сегодня ищем инвесторов э, с Китайской Народной Республики, с Российской Федерации, Турецкой Республики и других вот, инвесторов для э, строительства завода по переработке картофеля, корень и болкчей. Потому что картофель сегодня занимает. В общем, площадь, большую площадь, вернее, Высокольской и Нарынская область. К Кыргызстан прибыл специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии, посол Петр Буриан. В рамках трехдневного визита он встретится с вице-премьер-министрами Кубатбеком Буроновым и Джинишем Розаковым, главой МИД Чингизом Майдарбековым и омбудсменом Токуном Мамытовым. Стороны обсудят вопросы сотрудничества между Европейским союзом и Кыргызстаном, в частности новую стратегию ЕС по Центральной Азии, которая будет принята в этом году. Также стороны обсудят предстоящий визит в Кыргызстан Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Федерики Магерини, которая примет участие в очередной встрече министров иностранных дел Евросоюза и Центральной Азии. Также Бурян намерен посетить ОЖ, где планирует встретиться с полномочным представителем правительства ОЖской области Узарбеком Джилкебаевым и мэром ОШа Талайбеком Сарыбашевым. Послу ЕС покажут, как в Южной столице идет реабилитация систем водоснабжения и канализации. На эти цели ЕС выделил 4 миллиона 750 тысяч евро гранта, тогда как европейские финансовые институты выделили 4 миллиона 750 тысяч евро кредит. В предыдущий раз Буриан был в Кыргызстане с визитом чуть менее полугода назад, в ноябре 2018 года. Одно из главных направлений развития Кыргызстана – это цифровизация. Об этом говорил президент на прошедшем 22 апреля первом телекоммуникационном форуме «Цифровой Кыргызстан. Развитие регионов», прошедшем в Оше. Сорун Байджинбеков заявил, что перед ним стоит цель вывести страну на передовое место в регионе по цифровизации. По словам главы государства, это возможно лишь при консолидации усилий государства и бизнеса. В качестве яркого примера такой консолидации президент привел корпоративную социальную ответственность операторов связи. Так какую же роль в процессе внедрения IT-технологий в систему госуслуг играют операторы связи и какая совместная с государством работа проделана именно сегодняшний день, расскажет Айтол Кунсулпуева. Для Пери телефон не просто гаджет для развлечений и связи, но и устройство, которое облегчает ей многие бытовые вопросы. Такие как оплата коммунальных платежей, контракта и элементарно пополнение баланса на телефоне. Помогают ей в этом деле приложения, которые создаются операторами связи. Я пользуюсь многими мобильными приложениями, через которые можно оплатить те или иные услуги, например, как коммунальные услуги, за свет, например. Так как я студентка, мне легко оплатить получается контракт за учебу с помощью именно таких приложений. Сейчас жизнь стала более легче, так как появились такие приложения, которые облегчают и при этом экономят твое, твое время. Операторы связи Кыргызстана создают все условия для развития цифровых услуг в стране и, конечно же, для удовлетворения максимально широкого спектра потребностей клиентов. Многие кыргызстанцы на сегодняшний день уже активно пользуются электронными кошельками, бесконтактной кассой и электронной цифровой подписью. Пользуюсь Сомом, но ну, по большей части, чтобы оплачивать интернет и ну, да, коммунальные услуги отчасти. Если касается коммунальных услуг, то мне не нужно куда-либо ходить, то есть я могу через телефон уже оплатить, это удобно. Ну, во-первых, они очень удобные, еще они экономят не только время, но и средства, потому что там же без комиссии я счета оплачиваю. Очень удобно. Экосистема, созданная операторами связи на сегодняшний день, позволяет людям экономить время и другие ресурсы. И их вклад в развитие цифровизации бесспорен. Только по последним данным, более чем у 70% населения Кыргызстана есть смартфон, а использование мобильного интернета составляет 94% по всей республике. Кроме того, на сегодняшний день суммарно в Кыргызстане зарегистрировано более 700 тысяч пользователей мобильных кошельков. Мы приветствуем концепцию цифрового развития и региона Кыргызстана, вот. Безусловно, это реализуемо. То есть на разных, площадках, на разных площадках мы видим сегодня, как обсуждаются вопросы. Мы, безусловно, поддерживаем цифровую трансформацию. На сегодняшний день многие мобильные операторы связи готовы стать фундаментом для создания цифровой экономики. Развитие электронной коммерции и финансовые и мобильные услуги могут внести большой вклад в развитие цифровизации. Покрытие, например, пользователей электронных кошельков составляет более полумиллиона. И только у одного. Суммарно у трех операторов эта сумма ближе к миллиону. Миллион абонентов пользуются электронными кошельками. Это с точки зрения операций, безналичных платежей – очень хорошо. С точки зрения борьбы с коррупцией – это очень хорошо. Безопасности, сохранности денег – это все вызывает, конечно, мультипликативный эффект. То есть развитая телеком-инфраструктура, она нам дает развитие всех других секторов. Это транспорт, это сельское хозяйство, это образование, это медицина. То есть за этими секторами, потом за телеком-сектором может... Выстраиваться ну, и развиваться а остальные сектора э, однозначно. О важности сотрудничества с операторами связи и консолидации связи высказался и глава государства. На прошедшем первом телекоммуникационном форуме Сорумбай Джимбеков особо подчеркнул важность роли операторов связи в процессе масштабной цифровой трансформации нашей страны. Оссарнда, интернет трафикин Алмаш ⁇ бон, Чаймарт, Пункт, Ишкая Киргиджа. Бог Джиргелюк, кампания Джанг, Минкуш, Трга, Джолашат. Ахният, кампания Джанг, Биргелешип, Арекет, Баски были выбраны на территории Ишенэма. Булл Миллер-Тернис-Кашер, помните, что Баски были выбраны на территории Кришту Талмахта, Джанда Устердюн, Файда без бизнесмена, мемлекет ⁇ Нортос Андафи ⁇ из Шелен-Дижна, Натижалу, Мемлерди, Чижуга, как отмечают специалисты, цифровизация – это не просто установка новой техники и продвижения технологий. Это коренные изменения во всех сферах государственной службы, устранение человеческого фактора, что послужит искоренению коррупции. Цифровизация направлена на изменения и улучшение жизни населения внутри страны. На сегодняшний день активно внедряется в систему государственного управления система Тундук. К ней уже присоединены 46 органов управления. У нас поставлены стратегические цели по развитию цифровизации на. В нашей стране Во главу угла мы ставим развитие цифровой инфраструктуры. Кроме того, в рамках программы Digital Casa мы обследуем все участки нашей страны, которые не охвачены связью и сетью интернет. После проведения всех необходимых мероприятий в этих районах будет проведен интернет и связь. Как отметил глава государства, сегодня в развитии регионов цифровизация остается главным направлением. Как отмечают эксперты, цифровая трансформация Кыргызстана в первую очередь требует квалифицированных IT-специалистов. Сегодня в Академии управления президента создан специальный центр, который уже до конца этого года выпустит 3800 специалистов в области цифровых технологий. Сейчас как бы, президент и правительство они неоднократно подчеркивают о том, что нам нужно переводить на новый уровень наши государственные услуги. Да. И когда мы вот обращаемся к государственным каким-то учреждениям или предприятиям, которые непосредственно занимаются it разработкой то, конечно, там бы мы бы хотели увидеть больше IT-специалистов. И, и я уверен в том, что есть очень большая потребность. И более того, есть большая потребность в том, чтобы постоянно повышать их квалификацию, постоянно им объяснять, какие новые технологии выходят. Результаты цифровой трансформации страны должны быть заметны уже в ближайшие несколько лет, отмечают эксперты. Согласно стратегии устойчивого развития Кыргызстана до 2040 года, цифровизация проникнет во все сферы развития общества. Отметим, на сегодняшний день в Кыргызстане уже успешно работают несколько цифровых проектов, как «Безопасный город» и «Единое окно». Позитивные результаты от их работы видны в каждом регионе страны. Бишкек К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До свидания.